Вали его! Там еще один идет. Шла первая минута игры. <смех> Давайте вот на, на, на, этом, на сишках посидишь, вот сишки закладывать будешь Чувак! Чувак! Чувак! Нет, это Леха будет, нет, я, я, <связываю> Лёха, я разберусь. <связываю> Лех, ты на Сишках си сидишь, короче. Тебе по каких еще <связываю> Пу Пусть и на Сишках посидит реально. <связываю> <связываю> Что си такое Сишки? Си-4. <связываю> да Си-4 там потом закладывать надо будет. Это тебе партийное задание, Лех. Нет, Лех, просто реально, там надо будет Сифоры сейчас взрывать. Нормально, блядь, потому что тебя... ты не можешь сделать Никиты или Димы или... Лёша, знаешь почему? Потому что у тебя дополнительная защита, у тебя каска, блядь, как раз-таки та. Какая нужна для сифорума, блядь. Осколком не убило. Да, да. Бахтин, ты вообще не стоишь друг... Ой, вот это выдаете грызет. А -а -а. Не, пацаны, я буду этот. <связывая> я это буду на сефорах си сидеть. Давайте, перезапускайте. Почему нам не нарушить а, -а, -а. а как ты спалился, я так и не понял. Да <связывая> <связывая> я солнце. <связывая> Он просто зажл в тусовон. Я просто. Нет, ты что дебил? Я шел в обычном, типа гражданском и взъебался. Ну вот зашел, он просто зашел в тусовку все. Сказали, нажми на броню, там справа под ней, справа снизу настроить броню. Там выбираешь камуфляж брони. Смотри, ты открываешь настройку брони. Наконец-то. У меня этот камуфляж. Он уже догадался отдать. открыть эту вкладку. Я тебя поздравляю. У-у-у-е, детка! Всё, пошёл, поедай, экспириенс. Я смогу сейчас задонатить. Подожди. Что нахуй надел со своим маской? Ты меня начал разводить. Знаешь, дело в том, что просто э -э -э, Никита развел блядь, Леш на 4 рубля, а в итоге получил 20 копеек. <свёздить> Все из-за поганого <свёздить> сейфа. <свёздить> из-за поганого <свёздить> сейфа, да. <свёздить> Нет, оно дальнее, нормально же, да? Оно херачи даже и в дальнем нормально, да? Окей, я прислушаюсь. Заходит, говная баля, у яскор. Просто стрелет не будет, да? Лево, как этот, как по Американцы бросали свои говнные 14 брали калаши, талаки и дыши на боку. Калак 12. Затворная задержка, как у М16.